Я-то думала начать свою, так сказать, финальную, заключительную часть с такой с тревожной ноты, с того, чтобы сказать, что вот сегодня образовательное сообщество находится в растерянности, ибо совершенно непонятно, чему надо учить детей, потому что мир меняется, цифровая трансформация у нас, так сказать, настигает, роботы учатся говорить, все владеют IT-технологиями и так далее. Все взрывает рынок труда, и что будет дальше, совершенно непонятно. Профессии умирают. А говорят, что знания устаревают в тот момент, когда ты начинаешь их, типа, уже сдал экзамены, уже все это устарело. И действительно этим образовательное сообщество обеспокоено, обеспокоено не то слово, встревожено. А вот без ложной скромности скажу, что мы были правильной дорогой, шли товарищи, потому что вот эти сегодняшние истории, то, что Левон назвал диверсификацией, профессиональной диверсификацией, собственно, это то, это модель образования будущего. То есть <как> задача образования заключается не в том, чтобы дать определенный набор знаний, который устаревает, мы это понимаем. Задача образования заключается в том, чтобы подготовить человека, к неожиданностям, к поворотам, к динамизму внешней среды, к тому, чтобы он не боялся нового, к тому, чтобы он доверял себе и так далее. И исторически сложилось так, что вот эти задачи как раз решала именно бизнес-образование, которое, в отличие от образования э классического, нацелено на формирование одной очень важной вещи, про которую вот мне, мои дети, извините, на этой трибуне, в этой ситуации могу такое сказать. О чем я вам толдычило вот с первого курса у каждого. Доверие к себе. Вот доверие к себе это то, что формируется в лучшем, в лучшем так сказать, формате именно в рамках бизнес-образования. Мы не научим их на всю жизнь, понятно. Другие качества, другие личностные качества. Личностные качества, которые становятся профессиональным инструментом, требуются формировать у сегодняшних студентов в рамках бизнес-образования, тем более. И все эти качества, они фактически перечислили. Это коммуникабельность, это кооперация, это креативность, и это критическое мышление. Про коммуникацию, то есть способность коммуницировать там даже, где тебе вот не надо, не интересно, но ты тем не менее умеешь строить взаимоотношения с людьми, так необходимо абсолютно. Кооперация — это умение действовать согласованно и распределять, скажем, обязанности в рамках проекта в соответствии со способностями, с компетенциями каждого человека. И совершенно не важно, что один генерирует идеи, а пятый приносит кофе, потому что он создает атмосферу. И все вместе работают очень эффективно. Креатив, Креатив — это вот не так, что вот немножко вот так узко понимается креативность. но ну, креативненько говорят так, когда стесняются говорить о подлинном творчестве. Подлинная креативность — это желание, горение, это завод сделать что-то своё. Быть в чем то лучше. Вот найти место там, где у тебя загорятся глаза. И как вот, знаете, люди креативные много работают. Но работают не из-под полки, а потому что, извините, я тоже буду немножко не очень формально, простите, мой французский, но там, где их прет. То есть там, где есть энтузиазм, там, где есть желание, горение. Инту... Ну, интересно, ну, хочется, все. выгоняешь с работы, не уходят, понимаете. И критическое мышление. Критическое мышление, которое позволяет дистанцироваться от всего того, чего тебе говорили, посмотреть на это через призму э, доверия к себе, через призму того, что мне интересно, через призму моего собственного видения. То есть вот 4К. И вот эти 4К – ну, в общем-то, лежат в основе той концепции, которую сегодня мы приняли. Ну, сегодня-сегодня, конечно, не прям сейчас, а фактически вот последние пару лет, которые мы совершенно осмысленно и осознанно взяли на вооружение. В чем, в частности, это проявляется? Вот с этого года в обязательном порядке, ну, так, пока еще не в очень обязательном порядке, потому что это дело такое принудительно добровольное, значит, мы ввели институт коучинга с первого курса. То есть вот сейчас наши первокурсники прошли первый этап психологического тестирования. То есть для того, чтобы определить... вот Спасибо за, вот Макс, ваш вопрос о том, что а кто знает вообще, куда он пришел, что он хочет и так далее. А, и, понимаете, даже среди тех, кто к нам поступил в конечном счете, да, люди ну, приблизительно так вот они вот понимают, что ну вот да, сейчас я вот так, а потом открою свое дело, чтобы не работает на дядю, как, куда, где, в чем, в общем, непонятно. В этом смысле, в этом смысле коучинг позволит ребятам определить свои слабые, сильные стороны, на, найти вообще вот тот, скажем, аспект, который будет входить в резонанс с этими аспект профессии будущей, который войдет в резонанс со, с сильными сторонами, но с тем, чтобы это со временем капитализировать, и с тем, чтобы со временем стать лучшим в своем конкретном деле. Вот так. И мы это делаем. И я хочу сказать, что мы это делаем, пока проф профессиональное образовательное сообщество хватается за голову и говорит о том, что надо что-то менять. Мы это сделали уже, как всегда, первые. Не сочтите за нескромность. Мы даем бизнес-образование, и наши дети... И наши дети себя проявляют, мне кажется, классно. И то, что некоторые из них смогли вообще поменять стезю, так сказать, но... Базируясь на доверии к себе, базируясь на широком понимании мира, базируясь на понимании причинно-следственных связей, которые в этом мире существуют. А это означает, что абстрактное мышление тоже работает, тоже развито. Это означает, что критически они посмотреть могут на мир и на себя. И они не боятся, так сказать, вот всех этих неожиданностей. Они не боятся вызовов. Эти вызовы их только, понимаете, заводят. Ну дай бог. Вот как-то. Как-то так. В бизнесе, в управлении личностные качества становятся фактически профессиональным инструментарием. Деваться некуда. Умеете выстроить отношения, все у вас получится. Не умеете, будут проблемы. Согласны? Куда деваться? Умеем, <смех> так и живем, да. Умеем кооперироваться, работаем. Умеем креативить, занимаем новую нишу. Умеем критически мыслить. Находим какие-то, понимаете, оригинальные решения. Когда все прочли, извините, я <смех> выпускница МГУ. Но когда все прочли одну книгу, исследуют тем рекомендациям, которые в этой книге написаны. А наш человек поет своим путем, понимаете. Мы это проходили, но будем действовать самостоятельно на свой страх и риск и так далее да так вот на вырост это означает что могут все многозадачные так, решать такая, полифоническая, такой, полифонический менеджмент когда им доступна многозадачность и некоторым активистам приходится вот так потихонечку что учить прибедняться немножко потому что приходят вот такой многозадачный в корпорацию куда-нибудь, в отдел, и оказывается, что половина отдела можно убрать, потому что наш человек с этим справляется. Вот это вот, да? Это так? То есть, ну, все можем, не надо сразу все показывать, потихонечку. Надо сначала горизонтальные связи укрепить, а потом уже можно показывать себя во всей красе. но тоже вариант строительства отношений. Вот как-то так. Значит, что Мы не стоим на месте, конечно. Мы двигаемся. Вот все мои коллеги, и я, мои коллеги и... В деканате, Мои коллеги, большинство моих коллег по преподавательской деятельности. Мы, нам всем нравится то, что мы делаем. Потому что если бы нам не нравилось, им бы тоже не нравилось. Все. Вопросы?